Для тех, кто все это время был в анабиозе, нас отвлекают от решения насущных проблем. Доллары купить, продать, купить, продать. тебя все равно? Впервые в истории России и взял и два раза просрал все деньги. Ни на кого не могу произвести впечатление. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет, сразу с хороших новостей и, разумеется, из зоопарка. В Красноярском зоопарке роев ручей у винторогих козлов появился малыш. О прибавлении рассказали в пресс-службе зоопарка и сообщили, что через неделю козленок начнет пробовать молодые листочки и травинки. Как это прекрасно. Про козлов мне нравится новость. Ненавижу, когда козлы вокруг, но в зоопарке козлы это прекрасно, а тем более маленькие козленочки пример пиара. Тема Лебедев завидует в сторонке. Тема, привет. В то время как Артемий Лебедев придумал М для бренда метро, буква М исчезнет из бренда Макдональдс. Уже которую неделю в сводках, вот в топе сводок новостей, да, вот этот вот ренейминг, ребрендинг Макдональдса, продажи Макдональдса, не продажи Макдональдса и так далее. Ребята, они заполонили все. В общем, на этот раз они опять сообщили, что название, которое вчера они говорили, там, выбрано уже MC для Макдональдса, опять, оказывается, не выбрано, и все это опроверка Олег Пароев и сказал, что нет, будет другое. Так как я уверен, что нас будут дальше мучить вот этим говнопиаром, давайте рассмотрим сами варианты, которые еще можно сделать, чтобы быть вот в этой хайп-пене вокруг смены названия Макдональдса или там ухожу-прихожу. Например, что можно сделать? Устроить голосование про ренейминг, ребрендинг, дальше отменить голосование, да, заявив, что были боты, да, и, соответственно, провести голосование заново. Потом, когда откроются вот эти вот Макдональдсы под новым таким названием, да, сообщить, чтобы похожая менюта сохранилась, но идите все проверьте, похожи ли нынешние гамбургеры на те, которые были раньше. И народ опять пойдет, будут судачить, похоже не похоже. Потом устроить голосование по этому поводу и так до бесконечности, ребята, расслабьтесь. Ну, действительно, от того, какие будут пирожки значит, с капустой, с картошкой, там, с мясом и так далее, ничего принципиально не изменится, а в это время нас отвлекают от решения насущных проблем. Вдумайтесь в это. И вот что еще. У меня к новым владельцам просьба. Пирожочек с вишней оставьте, я уж очень люблю. Доллар опять падает. Утром на торгах московской биржи доллар упал ниже 57 рублей. С сегодняшнего дня, однако, норматив продажи экспортной выручки снизился, значит, с 80 процентов до 50, потому это окажет, возможно, давление и курс чуть-чуть подрастет. Много с не по поводу того, что вот этот вот курс на бирже, там, реальный, нереальный, можно ли купить и так далее. Однако я могу сказать следующее, что огромное количество людей умудряются закупать доллар по курсам, близким к московской бирже. Поэтому в прошлый раз я сообщал, что на Алиэкспресс курс 100, действительно, он уже 70 и так далее, он уже снижается. Для тех, кто все это время был в анабиозе. Ребят, вы встречали людей, которые даже не знали, что был скачок доллара и что вот, например, 10 марта, значит курс доллара достигал 126 рублей, а евро 135. Вот я недавно встретил человека, он такой удивленный, глаза на меня открыл и говорит, что, серьезно доллар был такой? Я говорю, ты где? А он говорит, да я что-то все это время как бы чем-то другим был занят и так далее. Вот скажите мне, среди вас есть люди, которые пропустили вот этот вот скачок курса доллара и так далее? Я так скажу, счастливый человек, он улыбался. Те люди, выходят, которые были в анабиозе и были отсоединены от этого информационного поля и не побежали покупать доллар ни по 120, ни по 150, в ожидании, что скоро будет 200, да, они выходят выиграли. Те, кто побежали и закупили, сегодня фиксируют убыток по 57 продавать. Вот такие вот пирожки. Это вам не Макдональдс сменить название, это нормальные русские пирожки. Взял и два раза просрал все деньги впервые в истории России люди потеряли такие большие деньги на укрепление рубля. Ну, во-первых, никогда рубль не укреплялся вот так вот два раза. Никогда. И люди реально привыкли, если какие-то катаклизмы и так далее, сбегая в доллар, ну, люди защищали себя от девальвации, от инфляции, от каких-то потерь денег и так далее. И вот по привычке. Многие сбежали в доллар. По 90, по 100, по 120 и так далее. Ну и что? А сейчас ниже 60. Поэтому, видите, все наши привычки это опыт, который когда-то был актуален. И автоматический перенос этого опыта в будущее, то есть в новые события, да, он не всегда сулит выигрыш, а может сулить вот такой вот проигрыш, как и сейчас. Поэтому давайте запишем себе раз и навсегда: рубль не всегда ослабевает а доллар не всегда укрепляется. Просто запишем, если мы автоматически в следующий раз при кризисе будем бежать куда-то, что-то там покупать доллар, эй, эй, ребят, теперь мы не будем делать это автоматически, а будем делать это более осознанно. Я напомню, прогноз Минека значит, на декабрь, что доллар будет стоить в районе 75 рублей, а евро в районе 82 рубля. Вот. Когда меня лично спрашивают мой прогноз на курс доллара, я даю свой прогноз. Курс доллара будет в районе от 50 рублей до 80 рублей. Понятно, да? Вот в этом диапазоне будет курс доллара. Вот хочет стой, хоть падай, но в этом диапазоне где-то вот-вот будет. Поэтому, если спрашивают меня, Игорь, а ладно, все, при таком курсе это непонятно, что делать, я говорю, как непонятно? Понятно, инвестируй лучше в себя. Образование, компетенция, больше ну, зарплата, я не знаю, открой какой-то бизнес, инвестируй в себя, а не мечись вот это вот, доллары купить, продать, купить, продать, будешь покупать, продавать, тебе все равно, А я напоминаю вам, что в июне, с 4 июня конкретно, по субботам, в течение четырех недель я буду демонстрировать шоу «Поток», где пятеро участников под моим менторством будут улучшать свои доходы, свое положение в обществе, укреплять свой бизнес, отношения в семье и так далее. И вы, каждый из вас, может, наблюдая за участниками этого шоу, сделать для себя практические выводы и тоже воспользоваться этими подходами, приемами. Поэтому по субботам вместо сводки новостей смотрите шоу Поток, заимствуйте подходы, которые наполняют ваш карман баблом и делают ваше настроение хорошим. Ведь в этом гребаном кризисе, в этой огромной неопределенности и бесконечной вот этой вот унылом гомне самое главное сохранять хорошее настроение и наполнять свой карман баблом. Приходите на шоу Поток, наблюдайте за пятерыми участниками, которые проходят испытания, которые я им предлагаю. Я жду вас. Не успел сменить iPhone. Хожу со старой моделью. А у вас какой? Откуда знаешь? Десятый. А? Десятый. десятый. Ну вот, десятый. Айфоны будут, но потом. Я вот не успел сменить свой iPhone, а магазины рестор сообщают, что они закрыли временно несколько своих магазинов. да. В общем, у них перебои с логистикой и так далее, они тоже переходят на параллельный импорт. Ну, проблема с завозом, вы знаете, да? Поэтому, ребят, меняйте свою технику заранее, а лучше купите несколько айфонов или ноутбуков про запас. Ну, как гречку, сахар и прочее остальное. Будьте запасливыми. Перебои с айфонами не остановят удовлетворение потребности людей звонить. В первом квартале 22 года на 43 процента выросли поставки кнопочных телефонов. И вот здесь можно было бы и порадоваться. Вот, завод наконец-то что-то растет, но рост этот произошел только потому, что сократились поставки айфонов и прочих, кстати, смартфонов. Поняли, да? Я вам расскажу свою историю знакомства с кнопочным телефоном. У меня была такая Motorola вот с такой батарейкой. Там была двойная батарейка, потому что обычная батарейка разряжалась за полчаса а вот такая большая батарейка, ее на полтора хватало, да, и вот бывало, че. Идешь такой, хочется произвести впечатление, достаешь этот кирпич, достаешь такую антенку, такой, и такой, делаешь вид, что, блин, там говоришь, да, и ничего, действовало. На самом деле важно было в 90-е произвести впечатление успешного бизнесмена, тогда все контрагенты легко подписывали контракты. Если сейчас нужно произвести впечатление, да, мы обычно достаем там какой-нибудь Афон, и вот когда я свой iPhone достаю, да, у меня 10-я модель, ни на кого не могу произвести впечатление. А ты достаешь свой 13-й iPhone и все нормально. Ну, перебой с айфоном, ну, купишь на черном рынке. Так что живы будем, не помрем, будем звонить, производить впечатление друг на друга. Ребят, главное, чтобы не вырос завоз дисковых телефонов в нашу страну. Вот тогда нас ждут точно гребаные времена. Американская сеть кофеин Starbucks приняла решение уйти с российского рынка. <звы> Сколько раз? Она же уже решала уйти. Что, все а никак не уйдет? Помогите Starbucks уйти из России, ребята, откройте кофейни. Что, россияне не научились кофейни открывать, что ли? Помогите Starbucks. В общем, тем не менее, в Starbucks работают две человек, и Starbucks заявил, что вот, будет выплачивать им зарплату в течение полугода. Поэтому давайте так, откройте кофейни, пусть Starbucks выплачивает полгода зарплату россиянам, а потом все, кто работал раньше в Starbucks, перейдут в другие кофейни. Все будет нормально. Ребят, вот эта вот хрень с Макдональдсами, Starbucks'ами и прочими закусочными, ну, правда, это не очень-то актуальные проблемы. Там, где проблемы, сейчас поговорим об этом отдельно. Тревожная новость. Bloomberg сообщает, из-за дефицита запчастей Аэрофлот через три месяца может начать разбирать свои самолеты. В парк Аэрофлота более 350 самолетов и большинство из них Аэрбас и Боинг. И за санкции компания в скором времени столкнется с дефицитом запчастей, пишет Bloomberg. Я вот тут подумал, а вообще это насколько безопасно покупать билеты и вот летать, если мы действительно не можем быть уверены, что запчасти оригинальные. Я вот собирался тут слетать в Магнитогорск. Может, не полететь, а? Что-то вот напрягает меня эта новость. То есть, ну, действительно, откуда брать запчасти на Airbus, на Боинг и так далее, ведь там производителей-то их немного, много, Airbus и Боинг, да, и параллельный импорт, ну, в общем, как завести эти запчасти? Давайте так, я прошу представителя Аэрофлота прокомментировать эту новость, потому что, ну реально, иначе мы будем дрожать как осиновые листы. Перестанем покупать билеты, перестанем летать, и тогда Аэрофлот обанкротится. Представитель Аэрофлота, пожалуйста, скажите нам что-нибудь, чтобы мы успокоились. Реклама. Тинькофф-банк запустил собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфонов. Называется он Тиньков Pay. по функционалу напоминающий Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay с внедренными сервисами и экосистемами банка. Я был любитель оплачивать покупки вот этим Apple Pay. Он перестал работать. Вот. Сперва я привязал карту Мир туда, и он какое-то время работал, потом и это перестало работать. Поэтому мы все научились доставать опять из бумажников карту, прикладывать, пин-коды выводить. Жутко неудобно это дело, поэтому хотелось бы, чтобы ну, вот эти все платежи были опять возвращены в наши смартфоны, чтобы приложил и все оплатил. Кстати, если ты тоже мучаешься, как и я, от этих всех доставаний карт, вот этих всех пин-кодов, да, напиши мне. Я хоть буду знать, что есть люди, кто также мучается, как и я. Давай, напиши. Министр просвещения Сергей Кравцов предложил писать слово «Бог», с большой буквы. Новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку. Вот напомню, что правила орфографии да, и пунктуации, принятые в 56 году, никак не регламентировали написание слов, относящихся к религиозной сфере. А новый вот проект орфографии предлагает следующее дословно. Слово Бог необходимо писать за главные буквы, так же, как и за главные буквы имена апостолов, пророков, святых. Пояснил Сергей Кравцов. Я хотел вас спросить, как вы считаете, насколько важно для сохранения достойной жизни, ну и вообще для счастья, да, писать слово Бог с большой буквы или с маленькой, и там пророков и святых апостолов. И вообще, насколько вы думаете, важно заниматься именно такими вещами, да? изменяет ли это качество образования изменяет ли это защищенность и качество жизни людей от того, с большой буквы мы будем писать слово «бог» или с малой. Как ты думаешь, напиши мне в комментариях. И давайте размножать хорошее, и тогда плохому просто места не останется. Я в огне, поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не Гореться заживо в этом аду